Владимир Владимирович, он подошел на право, странно уже показали. Не надо, как это, на самом деле, просто э, у нас тоже, это я читаю в медиа, читаю в соцсетях, э, не надо, мы еще не победили. Морально, морально, морально, морально, морально, морально, морально победа не вернет ни одного и товарища, на самом -то деле, понимаете, вот основная проблема. Сейчас а, взаимоотношения с Западом. Насколько они сложные, насколько Запад вас по-настоящему поддерживает? Запад? Ну, я уже говорил и я могу повторить. Запады запад, страны понимают, что они могут быть следующие. Мы, мы сейчас на переднем фланге борьбы с э, империей страны. Почему не закрываются от неба? Это вопрос не ко мне, это вопрос к НАТО. Есть свои зоны, очевидно. А, тем более вы же сами понимаете, как только это произойдет, это даст очередной козырь а, в руки российской пропаганды. пропаганды. Мы воюем с НАТО. Понимаете, вот что вопрос с То есть, никому это, это нам очень нужно, но я уверен, что этот вопрос поднимается Владимиром Александровичем за время его бесед с западными лидерами и не только западными у него широкие черские общения. было он с господином такая благополучная переговорил очень хороший разговор был получасовый и после этого разговора была выделена гуманитарная помощь на миллиард на миллиард тенге насколько я знаю уже 14 числа влетела в сторону пошла я хотела узнать, создается параллель НАТО и УДКБ УАП. Украина, Польша, Англия, УАП. Смотрите, во-первых, не, не, не УАП, а УПА, Украина Ну, больше... ну это без разницы, нет, например, нет, просто, Украина, у... Польша, Англия. Упа! УПА, Украинская повстанческая армия. А это называется у нас называется. Да, УПА, УПА, Украинская повстанческая армия. Мы работаем, вы видите, мы очень долгое время сейчас при новом министре иностранных дел, при Дмитрии Кулево, папа, который был моим предшественником здесь, он был потом в Украине в Казахстане, Иван Дмитриевич, уважаемый украинский дипломат, мы работаем сейчас над концепциями малых союзов. Концепциями малых цилиндров. то есть вот был Люблинский треугольник. Это Украина, Польша и треугольник. Сейчас будет УПА. Украина, Польша. В Великобритании. Он ну, был, оно сейчас это... проект, да, сейчас Ну, да, обсуждается, ну обсуждается туризм. Оно обсуждалось еще до, ну, знаю, до я... нападения. А сейчас, очевидно, есть какие-то Оно усиливаться, потому что НАТО уйдет, наверное, как бы принципе, больше отодвигаться, будет, а вот там не Ну я уже говорил, по-моему, ну, то есть нам мы работаем как с НАТО, так и со, со всеми э, странами по э, надвусторонней основе, потому что, ну, как как, вы можете тебе В 20, 2022 году украинцы обороняют Киев от русских, используя немецкий фаус пад Ну, вообще на голову налазит. Украинцы обороняют свою страну с помощью немецкого Действительно, это, это не полу, логично, это она действительно это в голове не укладывает, когда деды ваши страши. Вопрос следующий. Меня действительно очень беспокоит э, э, ментальное здоровье этого дурачка, который сидит в бунке на глубине 50 метров. И ну как. Ну что ж, вот, вот причина. Вот причина. Ну, он не смотрит, он ну, не смотрит, 40-миллионную нацию забоевает, но ну, это же понятно, но ну, это же понятно. И разрушает свою цифру? Ну, 85% их правы прямо задают, на самом деле, просто, мне так кажется, просто 85% я сегодня где-то увидел информацию по, в целом поддерживают военного. А как вы думаете, вот эта великая перезагрузка Шваба, где идет без Третья мировая война? Идет, третья говорит, не мировая нет. война, это уменьшение человечества. Да? Они вот и первые хотели через ВОЗ, через пандемию уменьшить, а вторая волна через Есть, войны. Не, и не, теперь не, это не идет после истреблений без, без, без малейшего. Если бы они хотели это сделать, им просто, просто бы сбросили бы на Киева туда. А вот, знаете, я очень много читаю литературу, анализирую и. Я вот в пришла такому логическому выводу, что есть проект пять, пять, пять. Идет, значит, вообще в идет проект великопереселения. Что такое великое великое переселение? Европа, надзвы, Европа, смешено. Европа, и так далее. Вот, Вы хотите, чтобы миллион двести украинцев, которые уже переехали, и шел? Нет, я, они там я читала, что из Одессы, в Одессу будут переселены из Иерусалима, есть проект о боже, Новый Иерусалим, да? о боже. Это, это, знаете, Небесный это, Иерусалим. Это все, это все равно, что говорить о том, что все проекты... в, свое, в свое время Израиль должны были создавать на Крым. Нет, все проекты да, они Просто а, вот сейчас только часть мы понимаем того, что на самом деле происходит. Да, только да. часть того, насколько много погибших, мирных людей. Да. Людей, которые оказываются без доступа к воде. К элементарным, а, элементарным да. нуждам. Да. Как да. Чернигове. Как, как, как в Мариуполе. Как в Мариуполе. То есть сейчас есть какие-то предварительные оценки, а, насколько... Сколько плохо? Да. да, сейчас там уже счет идет на сотни миллиардов долларов в, в ну, в потере, да? Да. Да, вопрос в другом. Как оценить стоимость человеческой жизни или как оценить стоимость руки, которую девочки из Бучи оторвала, осколком снаряда? Она сейчас слава тебе Господи в Италии. Ну, вот фотография. Слава Богу, слава тебе, Господи, вывезли в Италии. Какое-то понимание есть. А -а -а. Секунду, секунду, да. секунду. Мама звонила. Да. Как вы там держитесь? Да. Угу. Ну хорошо, давайте я сейчас куплю, я вас куплю, целую на связи. Да. Все, все. Я вас позже вечером. Что ты кажешь? Да. Хорошо, держитесь. Держитесь, мамусь, я вас целую, давай. Целую пока. Никуда мы не поедем, мы не поедем ничего мы делать не будем. Ну, папа, Они не хотят уезжать, я говорил. Они не хотят. 75 78. Оценка сейчас э, самая общая, но тем не менее, э, вы понимаете масштабы, вы понимаете, что будет через, э, скажем, неделю, через Я более, более того не знаю, что будет послезавтра. Послезавтра начнут бомбить Киев, бомб, бомбардировку. Ну кто его знает, кто, да. что у него в мозгах? Ну кто знает? Чернигов уничтожили Харьков, Мариум. Кто следующий? Кто следующий? По кому дальше ударить? Реально ли выход, опять же, понятно, что оценки очень сложно, а реально выход вообще войны вот сейчас за границей Украины? Ну, я бы такую возможность. ли они ударили по Яворевскому полигону, это же рядом с границей с Польшей. Вы сказали, 30 километров. 30 километров. Да. Вот, бомбы падают, 30 километров. Но ну, послушайте Соловьева, что он сказал. На медне. Что если вы думаете, что мы остановимся на Украине, так не думайте Это уже битва цивилизации, понимаете? Какой цивилизации? Это битва. Ну, Какой цивилизации. Цивилизованного есть... и, и, и орков. — Цивилизованного и не цивилизованного мира? Я, — Знаете, я считаю, что там действительно телевизор победил «Холодильник». Они действительно считают, что они супердержава, что они могут диктовать свою, как это в фильме ДМБ было, из этого места мы будем диктовать свою непреклонную волю всему оставшемуся миру. Они неправильно, у меня такое впечатление, оценивают вообще расклады сил в мире, по большому счету. То есть э, не утверждают, что они вторая армия в мире. Да, ну, которая не смогла за три недели взять ни одного областного центра в Украине. Херсон взяли, да, извиняюсь. Херсон взяли. Наши сейчас контратакуют. Количество жертв с обоих сторон просто чудовищное. Мы, мы не можем, нету никаких официальных данных на самом-то деле. У нас было один, одно, одно объявление, что по-моему 1300 военнослужащих погибло. Но говорят о тысячах погибших в Мариуполе. О тысячах. Уже говорят о тысячах погибших в мирных граждан. Да естественно. Да. Естественно в Мариуполе. Да. Только в одном городе. А сколько в Чернигове? А сколько по селам? Вопрос в чем? Вопрос в том, что а, бьют по всему? Или вопрос в том, что оружие стало гораздо более Нет. летальным? Я думаю, что они просто бьют по квадратам. Более того, вы же, это самое, у них, очевидно, нету цели указания. Цели нету, а командование говорит, стреляйте. Ну и бьют в белый свет, как в копеечку. Ну, у меня такое впечатление складывается. И также бьют, конечно, пожилым кварталам. Ну, как можно в Киеве было попасть в самом начале войны в дом на, э, этом самом, на проспекте Лобановска? А что это за дом? Просто дом, просто жилой дом. Напротив живет моя заведующая канцелярия. Там до аэропорта Жуляна еще пару километров. Очевидно, хотели попасть по Жулянам, а попали по жилому дому. Ну, вот посмотрите, в кучах есть роликов интернете и в киеве вчера очередной раз улупили ну куда о чем о чем речь где там военные объекты вон вчера кличка посмотрите у него брала пресс- интервью показывает на разрушенный дом это что военный объект так все поехали день тут упоминались садики апокалипсиса Ну, давайте поговорим об этом сейчас насколько я знаю украина и россия совместно обеспечивали 20 процентов мирового газета. если нам сейчас не дадут провести посевную кампанию я боюсь то Некоторые страны мира, которые активно покупали у нас зерно, просто окажутся в очень сложной ситуации. В том числе и страны Северной Африки, некоторые страны Азии. Это вопрос кстати, о всадних И так но лифтона тоже. Вот честно, я как бы, ну, мне уже за 50, но я как-то. Привыкла работать, честно скажу, с людьми, а не с документами. Это более дипломат действия. Поэтому я вас сейчас, я не буду отрывать ваше много внимания. На сегодняшний день, даже не на сегодняшний день, это 17 марта у нас 22 день войны. Уже разрушено в Украине 15 тысяч километров дорог. 5000 железнодорожных дорог, 1600 жилых зданий, жилых, жилых домов, 350 мостов, 200 учебных заведений, 30 больниц, 23 завода и складов, 19 административных зданий, 12 аэропортов, 8 церквей. И 5 теплоэлектростанций. Это, это, это по, если я не ошибаюсь, общий, общий размер э, убытков сейчас подсчитывается 54 миллиарда долларов. То, что получила эта гражданская инфраструктура. Это станом по состоянию на, если я не ошибаюсь, даже десяточки. Более, более, более полных данных у меня нет. В твиттере ролик, ну, то, что он заявил недавно, вы думаете, что мы остановимся на границе с Польшей? Это, извините, официальная руфа пропаганды российской. Он и прочие комарили во главе с Марго который тоже подсанкнулся. Министры обороны стран НАТО, которые провели в Брюсселе чрезвычайную встречу, согласились продолжить оказывать Украине значительную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, энергии, финансовую и гуманитарную помощь. А главы парламентов стран Большой Семерки призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. Кроме того, главы парламентов стран Большой Семерки призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях. На атомных электростанциях. Чернобыль, Запорожье. Чер... Запорожская электростанция это 10 Чернобыль. Атом. Атом. Атомная Чернобыль, Запорожская атомная электростанция. Если что-то пойдет не так, мы получим ядерную, ядерную аварию и что? Что мы потом будем делать? Советский Союз восстанавливал Чернобыльскую С, КОЭС, я не знаю сколько туда денег было. Вложено, чтобы устроить потом с помощью европейцев и японцев в этот саркофаг несчастный. А это электростанция в 10 раз больше. Тут у меня было подготовлено, честно говоря, достаточно большое, что, что, что случилось, в том числе, что и Россию включили из состава, из Совета Европы. Многие говорят, что нахождение с россиянами уже становится токсичным. Ну, я не знаю, наверное, это, это, это правда. Давайте сделаем так. Смотрите, я немножко эмоционален, но у меня помог с утра мой хороший коллега Богдан Еременко, он был генеральный консул Украины в Стамбуле. А сейчас он народный депутат Украины и член Комитета по международным связям в нашем парламенте. Я, с вашего позволения, воспользуюсь его тезами, тезисами в своем выступлении. Полная статья опубликована на «Украинской экономической правде», на Европейской правде. Вот. То, кому интересно будет, потом может ознакомиться. И возвращаясь, возвращаясь к влиянию на Казахстан. За то, что происходит война в Украине. Смотрите. Очень большой транзит шел в Европу и через Россию. Естественно, самый удобный путь был. Сейчас стыки, как мне сообщили, железнодорожных, подождны. То есть никаких грузов идти не может. Страдает экономика Казахстана. Потому что пока Транскоспийский коридор это узкая бутылочная горлышка, куда невозможно втолкнуть э, те грузы, которые вы поставляли в Европу. Естественно, это воспользуется ваши соседи, некоторые, которые моментально поднимут цены на транспортировку и на перевалку. Может, кому мать, кому война, кому мать родна. То есть тут нужно очень внимательно смотреть на то, что, как это может воздействовать на Казахстан, экономику. Вчера президент сказал, уже, уже этот вопрос поднимал. Более того, европейские компании, поверьте мне, господа эксперты, будут очень внимательно смотреть, за тем, чтобы Казахстан не, при, не превратился в серую зону. Чтобы через территорию вашей замечательной страны Россия не, не могла закупать подсанкционные продукты. Тут тоже нужно, я думаю, что правительство будет предпринимать, я понимаю, журналистские сигналы в сторону европейских американских фирм. Уже поступали. Насколько я понимаю, в понедельник, по-моему, было, было, было совещание с, с, в онлайне с американскими партнерами. Я пользуюсь... пользуюсь возможностью. Хотел бы поблагодарить во-первых, правительство Казахстана, которое предоставило гуманитарную помощь Украине. Самолет 14 числа с лекарствами уже предъявился благополучно в Польше, откуда он дальше будет распределяться через наши хабы между нуждающимися гражданами Украины, а также волонтеров казахстанских, которые не покладая рук, собирают гуманитарную помощь, в, в Чернигове, в древнем городе, сейчас осталась одна больница, номер два. Просто, другие больницы не работают. Я не призываю лезть в интернет, э, смотреть на эти зверства, но на мою паленотеатр он был упал. Людей в очереди за хлебом расстреляли в Чернигове. Что вообще происходит? Воюют против, мы уже говорили, не комбатантов, мы уже начали воевать против мирного населения. Итак, высокая цена. Я не буду говорить это успехи, но что-то мы все-таки не позволили второй, второй армии в мире за 21 день захватить ни одного областного центра, кроме Хрессона, к сожалению. Большое количество погибших, большой удар по экономике, инфраструктура вызывает весьма эмоциональную реакцию украинцев. Искренне, искренне естественная и понятная ярость, обедившая нацию и ненависть к врагу, между тем не должна помешать спокойной и аргументированной дискуссии о возможных условиях будущей договоренности с Россией и военным устройством нашего государства. Прежде всего следует предположить, что по результатам мирного соглашения ни одна из сторон конфликта не достигнет в этой войне поставленных целей. Россия не сможет уничтожить, усмирить или покорить Украину. Давайте смотреть правду, правде в глаза. То есть у меня складывается впечатление, что высшее политическое руководство э, России. Вообще сейчас на данный момент не понимают, что происходит. Очевидно, не сработали их спецслужбы. Очевидно, они переоценили влияние пропаганды своей на украинский народ. То есть я там где-то видел твит той же Симоньяны, что мы будем, украинцы будут нас встречать пирогами. Но что-то такого не вижу. Просто не Территориальная оборона, вот, абсолютно правильно было сказано, вооруженные силы, добровольцы со всего мира, которые едут в Украину воевать. Понятно, похоже, что при общем враждебном отношении россиян к украине и украинцам, что является результатом десятилетий веков проваления мозгов и взращивания имперских мифов, Российское общество поддерживает, но не понимает цель Путина в Украине, а сам Кремлевский вампир, как, как оказалось на своем, представляет себе реалистические методы получения своих собственных уникальных целей. Танками не достигается значительной общественной трансформации. Бывший КГБист должен знать историю подавления восстаний в Венгрии в 1956 году или в Чехословакии в 1968 году но не знает или не способен делать правильные выводы. А вне там инструментарий России тоже не очень эффективен. Пропагандистский аппарат совершенно беспомощен в Украине. Каждый раз хуже справляется даже с внутренней российской аудиторией, а гибридная диверсионно-разведенная группа под эгидой политической партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа за жизнь, это бывший регионал. Или прячется где-то на болотах, оплакавая у голубой вагон, и разбегается, крысы из, из тонущего корабля. Вот сейчас, по данным наших 15 человек из их фракции уже покинули Украину еще до начала войны. Либо это знали, либо при первой возможности, при первом упавшем снаряде просто сбежали из Украины. Это депутаты парламента. Просто нет. Разбежались кто куда в том числе и Медведчук, которого не могут не найти, кум, кум Путина. Россия, правда, привыкла также покупать лояльность своих миньонов, но и здесь, в условиях снижения объемов торговли газом и нефтью, и с ресурсами на благородное дело широкой международной коррупции, ситуация может быть скверной. С другой стороны, для того, чтобы заменить контроль над всей своей территории в пределах 2014 года, Украина должна нанести полное и военное поражение России. Этого пока не произойдет. И из-за фактора ядерного оружия, и из-за ряда других причин, которые мы сейчас не будем обговаривать. Можно предположить, что потери Украины и России в этой войне будут разными по масштабам, но достаточно равными в пропорции потерь к имеющимся ресурсам и способностям их постанавливать. Если Украина сможет сохранить и усилить международную коалицию и свою поддержку, время будет на стороне нашего государства. Мы сможем рассчитывать на внешние ресурсы. В то, в то, в то время как доступ к внешним ресурсам России будет в значительной степени ограничен, а собственные ресурсы будут уменьшаться. Кроме того, существуют и другие, напрямую не связанные украинско-российским отношениям ситуации, которые могут возобновить или привести к возникновению нового конфликта и противостояния между Украиной и Ираном. К примеру, это может быть конфликт другой части мира, который разделит планету на непримиримые лагеря и заставит выбирать сторону. Как сказала наша председатель, абсолютно верно, на сегодняшний день в мире разрушено доверие и архитектура безопасности, а международное право напугается коррозией. В этом контексте украинско-российская война не является изолированным явлением, а наоборот. Одним из пазлов глобальной карти картины противостояния и хаотизации усиливающихся международных отношений. Следовательно, будущие договоренности между Украиной и Россией не разрешат основные противоречия между этими государствами, став компромиссными и временными. Реализация таких договоренностей в реальности превратится в гонку подготовки к следующему решающему противостоянию. Это следует учитывать и при проведении переговоров. Ведь результат далеко не всех компромиссов, компромиссов очевиден с точки зрения событий будущих двух пяти лет. Сложно прогнозируемым компромиссом в первую очередь можно отнести вопрос нейтрального статуса Украины. Помощь НАТО в Украине масштабна, и без, ее, и без нее успешное противодействие России было бы невозможно. Далее, учитывая, что основные поставки и закупки иностранных вооружений в Украине происходят все же не через НАТО, где всегда находится кто-нибудь кто против. Есть страны, которые не очень хотят видеть даже транзит вооружений через свою территорию. А Опаление а а двухсторонних отношений, именно современные уровень взаимодействия с альянсом открывает нам дверь в отдельных его государствах членах. Отказавшись от социалистического курса на членство в НАТО, который закреплен в Конституции. В силу очень неубедительного аргумента, они не хотят нас менять к себе ради навязываемой россиянам нейтральности и Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда партнерские государства-члены НАТО потеряют причину и интересы сотрудничеству с Украиной в военно-технической сфере. тоже с членством Ельича. Европейский Союз возник из торговой организации. Он явно не создавался в целях современной совместной обороны или предоставления гарантий безопасности воюющим европейским нациям. Процедуры приема в ЕС сложны и бюрократичны. Но если прогнозируемое вскоре получение статуса страны кандидата то, на членство, мы можем объединить с получением всех возможностей европейского гражданства для Украины, для украинцев, до момента получения полноправного членства, а также доступа к ресурсам восстановления. Это и есть цель, и более полная отвечающая нашим насущным сутребностям. Вообще наша прагматичность в отношениях с ЕС и НАТО должна основываться на понимании очевидно. Нигде в мире бесплатно нет того, что нам нужно для укрепления обороноспособности, восстановления и развития. Но больше.. Всего этого можно и нужно можно, на условиях политических экономических можно получить у НАТО и ЕС. На сознание это аксиома мы должны проводить дальше нашу внешнюю политику. Сверхзадание украинской дипломатии будет получить договоренности с дружным государством о том, что экономические санкции против России не должны отменяться до, до момента полного вывода войск РФ со всей территории Украины, со всей их в границах 2014 -го года. Смотрите, я действительно очень переживаю за то, что происходит у меня в стране. И предлагаю вам сейчас, я я, повторю, я, не, как бы, я, не, я не привык работать особо с документами, я привык работать с людьми, я, честно говоря, даже в Казахстане, по-моему, дал свой первый телевизионный интервью в жизни, еще до войны, после признания ОРДО, потому что мы не говорим ЛНР, ДНР, мы говорим отдельно оккупированные части Донецкой и Луганской областей, которые, вы же сами видели, что Казахстан занял твердую позицию не признавать так называемое квазиобразование. Вот я вам предлагаю подумать над двумя вопросами, действительно, зачем это было нужно? Знали ли они, на что они идут, было ли минимальное там среднее и долговременное планирование и как это действительно может повлиять на замечательную страну Казахстан, потому что все-таки Республика Казахстан является и членом ОДКБ и членом таможенного союза, санкции будут бить и по экономике и уже бьют по экономике этой страны, вот, а мы продолжим бороться, потому что у нас одна страна, и мы хотим ее видеть независимой и процветающей, процветающей. Спасибо огромное за внимание, я с вашего позволения, наверное, поеду. Поработаю. Сергей Николаевич останется похуже, что вы нам скажете. Вот. Спасибо, слава Украине. До свидания.